Привет! В этом видео расскажу об одном очень классном сервисе для тех, кто хочет зарабатывать удаленно. Это сервис транскрибации, то есть перевода аудио или видео в текст только в автоматическом режиме с помощью искусственных интеллектов и всего такого. Сервис называется GGLOT. Обязательно досмотрите до конца, если вам интересно, как зарабатывать с помощью такого сервиса удаленно. Итак, небольшая краткая такая предыстория и пояснение некоторой терминологии для всех, кто еще не в курсе. Есть такая штука, называется транскрибация, это когда человеку заказывают по видео или аудио написать текст, напечатать его. То есть человек смотрит видео, слушает его и пишет текстом то, что говорится в видео. Это очень такая достаточно популярная задача на фрилансе, и Сейчас я вас познакомлю с одним сервисом, с помощью которого можно вообще этот процесс очень сильно упростить. То есть вы буквально берете заказ, платите сервису за услугу транскрибации в автоматическом режиме и за одну минуту вы транскри... получаете транскрибацию текстом любого видео, любого аудио платите вообще небольшую совершенно сумму за услуги сервиса, а со своего заказчика вы берете оплату за работу, как будто вы сами это вручную делали. В общем-то, интересная идея, подходит для, даже для тех, у кого нет никакого опыта на фрилансе, кто ничего не умеет и ничего не знает, но хочет зарабатывать на этом деньги. И сейчас я вам подробно покажу, как пользоваться этим сервисом вот, в реальных условиях. Итак, открываем страницу сервиса. Здесь все предельно ясно и понятно написано. Можно аудио превращать в текст, видео превращать в текст, любую речь э, из любого цифрового источника можно превратить в текст. И плюс у них еще есть возможность перевода этого текста на 60 языков. Ну, на сайте стандартно здесь описание того, как работает сервис. Для того, чтобы зарегистрироваться, нажимаем попробовать GGLot. Все, кто сейчас зарегистрируется, получат 1 доллар бесплатно на свой счет внутренний. Итак, я уже прошел регистрацию. Внутри есть кабинет внутренний, в котором можно смотреть всю статистику по количеству файлов, минут и всех-всех расходов. У меня на балансе есть 10 долларов. И сейчас я покажу, как произвести вообще молниеносную транскрипцию видео в текст. Это очень классная штука и ее достаточно часто заказывают. Например, я сейчас вам даже покажу на некоторых биржах. Вот, например, Keywork. напишем здесь по ключевикам транскрибация. Еще называется иногда транскрибирование. Ну, транскрибация, транскрибация видео, например. Так, ну и вот уже видим заказы. Здесь можно нужно сделать транскрибирование вот целых 250 минут в сумме еще вот есть разные разные задачки на эту тему появляются в общем-то деньги здесь есть и здесь попробуем транскрибация применим фильтр на сайте fl.ru тоже полная частичная транскрибация, расшифровка аудио-видео в текст 20 тысяч рублей транскрибация видео лекции 1800 рублей и сейчас вам покажу как можно взять такой заказ и буквально за 10 минут его выполнить ну в моем случае я буду брать ролик какой-нибудь свой например возьмем какой-то небольшой сколько часов нужно работать так, копирую ссылочку из этого видео, перехожу на сервис, иду в раздел транскрипции, здесь можно выбрать или сам файл, или вставить ссылку, выбрать исходный язык нужно, в, нашем, в моем случае это русский. Так, Russian. Так, русский язык указать количество спикеров ну, на видео я говорю сам поэтому э, будет достаточно меня одного нажимаем загрузить нажимаем кнопочку транскрибировать Так, процессе расчетное время 7 минут в общем пока ждем 7 минут я покажу какие здесь какой здесь функционал еще здесь есть здесь поскольку нам показала цену мы нажали транскрибировать и процесс транскрибации запустился здесь еще есть возможность перевода сейчас тоже покажу когда у нас будет готовый текст как можно в автоматическом режиме переводить раздел платежи ну это собственно пополнение самого счета баланса разной суммой с карточки любой можно или с помощью paypal и тарифные планы ну я выбрал старт тарифный план он всего Точнее, не всего, а он стоит 0 долларов в месяц. Оплата осуществляется только за текст, э, за слова или минуты транскрибации или перевода. Есть еще планы «Бизнес и ПРО». Они подходят для тех, у кого большие объемы, кто действительно на фрилансе конкретно этим зарабатывает. Я думаю, есть смысл брать такие тарифы, потому что они предлагают более выгодные цены. Плюс дополнительно хранение файлов и более длительные ролики можно транскрибировать. Ну и тарифы Pro здесь еще выгоднее цена за слово это перевода и транскрибации и продолжительность ролика не ограниченная. Ну, для меня достаточно пока обычного стартового плана. На панели инструментов можно видеть статистику по всем данным, сколько стоит минута, сколько всего минут, какие общие расходы, сколько всего файлов было транскрибировано. Ну и в разделе транскрипция мы пока ждем, когда транскрибируется наш ролик. Итак, наш ролик успешно транскрибировался. Мы нажимаем кнопочку Открыть. И здесь можно просматривать и редактировать параллельно текст. Идет у меня музыкальная там ставочка. Вот я, например, здесь ошибся. Оно даже разбивает прекрасно на предложение, ставит всю нужную орфографию. Естественно, здесь многое зависит от того, какая речь в самом видео, потому что можно не всегда хорошо, корректно говорить, как я это делаю. Но я учусь постепенно, и речь немножко улучшается. Надеюсь, дальше будет лучше. Вот. Но сам, сам сервис прекрасно спал, справляется с задачей. Буквально за пару минут он конвертировал видео в текст. Этот текст я могу скорректировать. Также я могу отправить его на перевод. Нажимаю кнопочку «Перевод». Выбираю целевой язык, какой, мне, какой меня интересует. Например, я хочу добавить на YouTube не только русские субтитры, но и, например, что, что, что, ну, английский да? Какой-нибудь стандартный английский. United States английский. Тип перевода субтитры. И нажимаю «Перевести». Стоимость перевода мне уже здесь сообщает. Здесь мне сразу показывают, какая продолжительность видео, сколько слов, какой курс перевода и стоимость перевода всего ролика. После того, когда я нажал «Перевести», мне уже все перевело. И могу даже на английском языке посмотреть эти субтитры таймингом и скачать их и вставить прямо в свое видео экспортировать как субтитры для YouTube и вставить в своем видео на YouTube у меня будут англоязычные субтитры под моим роликом очень очень удобно вообще даже не то что удобно а молниеносно очень дешево я даже не знаю дешевле наверное перевод и не придумать вот и транскрибацию дешевле уже не придумать потому что если я эту роль отдавал своей помощнице, транскрибировать видео, то теперь в этом нет необходимости. Можно в автоматическом режиме э, текст получать на основании любого аудио или видео. Что еще здесь есть у нас в транскрипции? Нажимаем «Открыть». Можем просто «Сохранить». Сказать, что вы молодцы, звездочку им поставим. Отзыв. Так, что мы еще можем сделать? Экспортировать можно в PDF формате, Word, Excel, просто текстом или те же субтитры к видео для YouTube. Ну и здесь разные настройки по поводу проигрывания самого ролика. Очень прикольно. Рекомендую реально всем, кто хочет заниматься фрилансом, кто хочет зарабатывать но кто не имеет какого-то специфического опыта и знаний. Задачи по транскрибации встречаются регулярно. Вы на любой бирже, я не знаю, несколько раз в день точно встретите какую-то из задач по транскрибации, то есть переводу в текст, аудио и видео. И вы можете взять этот заказ за те же 700 рублей, потратить на ролик 63 цента, просто я даже не знаю очень дешево и разницу заберете себе как специалист по транскрибации вы зато заработаете деньги и сможете делать просто невероятные объемы работы с помощью сервиса gg вы просили у меня конкретики вот вам конкретика берете и делайте ссылка на сервис будет в описании под видео Ссылка на фриланс биржи тоже будет под видео, вы можете просто после просмотра ролика пройти регистрации, получить себе бонусный доллар на счет и уже начать пользоваться, идти на бирже фриланса, регистрироваться, искать заказы по транскрибации и получать, зарабатывать, получать деньги за это. Ну, еще раз напомню, ссылка на этот сервис GGLot в описании, вот здесь под видео. Можете прям сразу нажать и перейти на сервис, зарегистрироваться, получить свой бесплатный доллар на перевод и транскрибацию. Обязательно подпишитесь на канал, ставьте палец вверх и в комментариях напишите, готовы ли вы зарабатывать с помощью такого способа. Вообще, на самом деле, практически... Работа для любого человека, для школьника, для студента, для мамы в декрете, для кого угодно. Берете готовый сервис, находите заказ, делаете работу, транскрибируете видео в текст, превращаете или аудио, отдаете заказчику, заказчик доволен, вы получили свою оплату. За минимальные деньги сервиса за такие услуги вы можете зарабатывать приличные деньги на фрилансе вообще без опыта. До встречи в следующих видео.